Не тот случай. Ладно, попробуем взять другой пример. Сидите, думайте лучше. Ну, возьмем хотя бы софлизм. <звы> Рога... Нет, рогатый <звы> хорошо пошел. Давайте возьмем собаку. Возьмем собаку. <звы> ну, слушайте мои рассуждение. Итак, вопрос первый. У вас э -э мама есть? Не ищите пока подвоха, хотя, может, уже и есть подвох. Итак, есть мама? Или вы уже почкованен? Нет? Есть. есть. Вот, один сознался, есть мама. Остальные ну, что-то скромно молчат. Есть, да, есть. есть. Все, замечательно. Мама есть. Так, папа есть? Да, ну, есть. Хоть, или хотя бы теоретически, теоретически есть. есть? Но тоже не почкованием уже хорошо. Констатируем пока два факта. Мама есть, папа есть. Вопрос. Брат или сестра есть? Есть. Да. Или потенциально возможно? Вторая. Нет Есть. Хорошо. Зафиксировали сама. То есть, может быть, брат и сестра. Следующий вопросик. Кто из вас держит дома домашние животные? Там кошечку, там, сажачку. Что? Я у нас не конкретизирую. Кот. Кот. Собака. Собака. Коты побеждают. Замечательно. Но теперь продолжим рассуждение дальше. Вот кот, я больше котовый, я сам кошельник. То есть дома тоже это самое. Рассуждаем дальше. А вот кот, который у вас есть, у него мама была? Да. да. И папа был? Да. Папа был. да, и, да. И папа тоже была? Да, Возможно и... были. Ну, извините, как-то сразу там... Штук семь выдадут за раз. Какие тут спрыги? Конечно, есть. О чем речь? Ну, а теперь давайте... В общем-то, все нужную информацию мне выдали. А теперь давайте подведем некий ток Значит, у вас папа есть, мама есть, брат или сестра есть. Замечательно. У собачки есть мама, папа, брат или сестра. Ага, мамы! Мамы, значит, наверное, это одна и та же мама, потому что понятие мама, папа, ну, это тоже одно понятие папа, значит, папа, скорее всего, тот же самый. Братья и сестры, та же самая скорее Получается, ваша мама кошка или собака. Я просто сказал, что на кошку перейду. И папа ваш собака. И брат у вас с собакой, вот кошка да. и, и, и, и кошка ваша собака в конечном итоге. И сестра ваша собака, и сами вы собака. Ничего не понимаю. Почему? Как почему? Там папа смотрит, там мама, тут мама. Понять это одно и то же. Значит, одинаково. Нет, зачем? Ну, я чем, говорю, что почему? это объясняет? Это, ну, в общем, а к чему это приводит? К простому выводу, выводу что, в общем-то, мама ваша собака. Ну, нет, я, я, правда, так, да. я...